Провалился в обледненёшек каблук, я подскальзываю с этой ногой. Ой, да. Ой, да. Ой, хорошо. То это начало болеть, то это начало болеть. Костылях я ходил где-то 6 недель, потом ходил с палочкой. То есть перекос был, да? Да. Уезжаетесь. Да. И после этого начала болеть спина. Ну, не после этого, не сразу. Через какой-то определенный момент времени. Нога похудела, что ли? Нога, да, немножко было похудение ноги. Но другой зато вены повывозили, потому что нагрузка вся была сюда. профессионально профессиональные на соревнованиях? Не-не-не так для себя занимает, что разорвали глиностоп, да? Не, на тренировке, тренировке а Скользнулся. Снег, дождь? Да, обледенение, я на каблуках вышел. Ну, ботинки на а -а -а. каблуках. И в итоге в нас провалился в обледеневший каблук, я подсказываюсь этой ногой. И весом получается, иду на излом ноги, Все. И там и разрыв связок, и все, нога опухла, да? Малое берцовое перелом малого берцового. Перелом... С осколкой? Осколочный, э, большой, перелом большой берцовый, осколочный. Со смещением, с раздроблением, полными связками. Да, поясница болит. Лево, справа. Да везде, и слева, и справа. И под лопатками еще болит. До болит? С обед, вечер? Да днем болит, поболит. Долго лежать не могу на спине. Вот сейчас сижу, у меня опять под лопатками болит начинает. А что, начинает болеть спина? Да, вот здесь вот. Вот здесь вот. Между лопатками? Да. Ноги не имеют. В первое время, когда у нас были набивки, набивали ноги, ну что, то одна нога не, не имеет, а именно схватывает. Uh -huh. То одна через полчаса а другая судорога была. Да. Ну такое пару раз было. Пальцы в ногах не имеют? Нет. Ягодицы не болят. Да нет, нет, ягодицы не болят. В сердце порогом стреляет? Нет. И у меня левая рука почему-то, ну, силы нет в левой руке. Давно? Да давненьких, наверное, уже, больше полгода право чувствуете прав как да еще летом да? я ее надорвал получается ну, на тренировке она долго у меня проходила как надорвали что болит внутри болело а когда эта боль куда дотрагиваться, была боли, боли? нет при когда каких... когда при ударе бьешь а? и вот сразу был, э, при разгибании руки была боль Л ломота была да ломота. что она сейчас вот еще ну как бы более-менее прошла сейчас ну, мы все равно так тяжести больно было давал туда да да да и рука не держит почему-то перестала держать Слабость, ой, слабость, силы нет. А как эту травму залечили? Отдых просто. В общем, я себе мазал и так. этот эластичный бинтом затягивал перед тренировкой и сейчас вот я себе специально купил и на коленники, и на локотники. Да и как бы сейчас вот с налокотниками вроде более-менее нормально. Да. А плечо не болел при этом? Нет, плечо не болит. Не болит. Шея не болела, да? Нет. Трапеции болят? Ну, после тренировки, когда да. mm -hmm. все болит. Затылок тоже не болит? Нет, затылок не болит. Звому э -э Бывает иногда. И... А так mm -hmm. не бывает болкру ну, уже? Так вроде нет. Пальцы не имеют на руках? Нет. Раньше, кстати, было это. Вот после этого сейчас этого нет. После После, чего? после травмы ноги. Потому что mm -hmm. я долго лежал. Yeah. А, да, у меня было такое, что схватывало. Палец либо палец с этой стороны, либо с этой. Вот в основном большие вот эти вот части схватывали. Виски болят? Нет. Тошнота? Нет. Если только нет троллюсь, Локти болят? Был перелом локтяного, да. да? А так болят локти, кисти? Да вроде нет. А сейчас сидит что у вас болит? Под лопатками. А да. когда у нас начало болеть? Травма какая-то прям конкретная произошла? Грубо говоря, после операции, в 2016 году я сломал, 17-го восстановления. Где-то с 18-го где 18 -го года у меня как бы... То это начало болеть, то это начало болеть. Плюс большой перерыв был по тренировкам, потому что я все равно там 12 13 год занимался в Москве, тоже в РКПшным вот Потом, считать, был перерыв. И вот начал заниматься в 19 году. Угу. Опять. Каллергические акции есть пищеваря? У меня после армии появилась на этот земляне коллергии почему-то. Хотя в детстве столько ее ел. А? А, отек Нет. Точки появляются, чесаться, в ушах начинаю. Вредные привычки есть? Сигареты я не курю, угу. но алкоголь так, как, как все нормальные мужики употребляют. Угу. Обезболивающие? Применяйте последние две недели? Нет. Ничего не принимал. У -у -у. Хронические заболевания? Ну, у меня, наверное, хронический гастрит больше. У -у -у. Да, есть, конечно, перегруз с левой стороны. Угу. Левая такая вся перекошена. Нога правого сломана да? Да. Ну, да, здесь у нас все вылетело. Конкретно, к чему ж такое описание? вам плохое дали. Ну вот такие вот у нас врачи, я поэтому здесь и говорю. Здесь торчит здесь, да, у нас какая-то жидкость. У вас туда, смотри. Так, вдох. Выдох? Тут больно? Нет. тут ну двоечка подб нет По Здесь. чуть чуть тройка. липов дэкдатию nay. По этой, где тут différenceра depending on Нет. Тут. without doing вот. Об recommandえー both are in the Короче, ну, конечно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. вдох, Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вот эта спина относительно ровная. Но есть, конечно, такие локальные смещения. Ну, да? Да, чуть-чуть. Правая сторона вся зажата. Ага. Uh -huh. oh, Хорошо. Uh -huh. Тепло, шу -шу? Вообще. А вот в Москве что работали, получается. Да. Я после. После. Армия... Вы вместе с ним работали? Нет? нет. Я после армии уехал. 18 лет. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Я что-то на чуде велся, конечно. Нет, я Давно. почему? У меня не было проблем вообще, то есть э, никакого тромбоза ничего не было. И вот сейчас я мучаюсь от ноги, она mm. мне, ну, вена прям не на ноге. Ниже колена. И вот когда долго хожу. Другие специалисты по операции по халя, не обращались, объясняли ситуацию. Я к ним же приезжаю. У нас ну, очень боксаров сил нет. Просто косые мышцы дубовые. Угу. Вчера только тренировка была. Вчера? Было вот все самое интересное да нет ногу поправить ага. понятно расслабьтесь расслаблен угу. вдох выдох ой хорошо ой, шея вообще, это вообще шикарно ой. хорошо подается выдох вдох выдох вдох выдох а. вдох, вдох. вдох. вдох. вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Тут больно? Нет. Нет. Вдох. Вдох. Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет, Здесь? А? Нет, нет, вообще ничего. Здесь? Нет. Бинты-биты. Нет, нет, ничего больно. не болит. все Вообще все расслаблено. Я прям сам чувствую. Тут? Нет. Вдох. Тут? Нет. Тут? Нет. Водох. Тут? Нет. Тут? Нет. Тут? Нет. Хорошо. Вдох. Вдох. Ух ты. Хорошо. Вот и зашел. Плечик неплохой, раз. Вернички висите маленькие. Ну, ну Ну, подтягивайте, да. Немножко есть. Один-два раза и есть. И побольше. Три, четыре, три раза, наверное, четыре, нет. Весной сучка. Прям не важно, сколько хоть один, хоть два глаша бы Угу. Я потихонечку стоял, Ларис. Добрый день. Меня зовут Владимир. 7 октября 2020 года был на правке в Центр восстановления здоровья у Игоря Александровича. Приехал с проблемами спины. В частности, это поясничный отдел, грудной отдел. После осмотра, как в итоге, оказался еще и шейник. Было больно. Я не жалею, что, это, что прошел эту правку. Потому что после восстановления... Первую неделю где-то ну, еще там болело, да, грубо говоря. Потом просто остались тупые боли именно вот от ударов. Надо обязательно соблюдал полностью все наставления, все, что мне было предписано. После этого где-то на протяжении трех недель у меня, грубо говоря, начался восстановительный процесс. И очень сильные изменения я увидел в своем организме. И увидел, и почувствовал, в частности, все боли прошли, спина была вся, ну, грубо говоря, мышцы все были мягкие, то есть они раньше были зажаты, вот особенно, было, особенно в пояснице. Стало замечательно, плюс к тому, что у меня стал сон здоровый, я мог лежать, ну, могу лежать на спине, то есть проблем вообще никаких нет. Хочу сказать, что я очень доволен и хотел сказать большое спасибо им, Искандеру и Игорю Александровичу, что они действительно занимаются вот хорошими делами. Благодарю их. 30 7 мм, как устали, старайся без поднятия тяжести. Угу. Скручиваем вес движений движений, мы себя побережем, понятно, да? Угу. Нет каких-либо эмоциональных там, моментов. Ну понятно, сейчас уже никаких эмо... эмоций. Все эмоции были здесь. Да нет, нормально нормальном Возможно было окружение меня на слухое в лучшую сторону, да? Место соответственно поболят. Валивайте ванну теплую, угу. не горячую, угу. ну, на чуть меньше, температура 40 градусов. 45-40 угу. угу. градусов, туда кидаем пачку соды, 500 грамм. Прям пачку? Пачку все. Угу. Два колпачка вот этой эмульсия, вытяжка из смолы сосны, угу. скеплярная эмульсия. Два колпачка таких налили, угу. да? не, не, больше не надо. Лежим 15 минут там, угу. 15 минут вот так в ванну погружаемся чтобы будто чашка ну, что в воде, ты? да, ноги торчать соответственно будут. Вам коленки желательно тоже. Большая, большая ванна, 80 на 80. Если уместите, да, коленочки Или будут торчать, да. голову потом поднимите, опустите колени. Так лежите минут 15-20, таких процедур 10 через день. Выходим и споласкаемся, чуть-чуть вытираемся, -чуть идем отдыхаем, спим. То есть наску не вытираемся и не споласкаемся после нее. Ну что впиталось? Да. Далее 11 числа, 11 десятого, Начинаете делать упражнения, которые скинули вам ссылка. Там, я скандал... видел, да? да я с да. показываю, как делать эти упражнения. Да. Либо на тренировке, либо после. 15 минут там себя уделите. Но, переборастяжка, переборастяжка, а. Растяжка. Перед тренировкой обязательно растяжку у нас. Нет, вот эти вот про эти а, упражнения. Ну, я могу эти прям там делать, ничего страшного. Да, вот я про эту игру. Можно их прям там делать аккуратно, без надрывно, mm -hmm. без рекордов. Написано 6 раз, 10 раз, значит, так и делаем. Mm -hmm. Так-то их лучше вечером делать в период. С пяти до семи в это же время. Но вообще нужно так сделать что? Э, нужно сделать подушками рама Пока этой подушки нет, будет скатывать в другом полотенце. Mm -hmm. такой брусок из дерева. Mm -hmm. Деревянный брусок. Все размеры есть в интернете, это с Казахстана врач его разработал, придумал. и Вы должны его будете подкладывать сюда. по сюда полежали немного, сюда положили. Сюда, сюда, сюда, сюда, вплоть до шеи. Поскольку по времени. Ну, 30 минут 30 надо будет лежать. Ну, там распределить да, на части. Определить на части будет 30 минут лежать. А что касается шеи, под нее мы по шею валик не ложим. Берем скалку, обматываем в полотенце и также от шеи и сюда. В течение 15 минут мы прогоняем. Mm -hmm. То есть вот здесь полежали, тут, mm -hmm. тут, тут. Потому а что валик это очень слишком большой будет. Что важно, расслабить ваши мышцы, mm -hmm. брать, чтобы образовался ваш лордоз. У вас шеи лордоза нет. У вас шея. То есть, нет этого прогиба у вас угу. ни здесь, ни в пояснице. У вас она прямая. Угу. прямая и поясница прямая. А поясница даже не прямая была. А сейчас скажу, 5, 4, 3, 2, 1, три позвонка торчал наружу. Угу. Поэтому я пришлось с ней Я уже понял, что вот этот лордоз был. То есть, вы будете... Самое главное, расслабиться, будет расслабляться. Позвонки между собой будут расширяться. Да, и в них будет заходить питательные вещества. Угу. И мышечный спазм будет уменьшаться, да, вы расслабляться будет, то есть мышцы не будут тянуть, не образовывать ваш сколиоз не кро и не кровоток. Кровоток, да, понятно, это будет. У нас здесь никакого кровотока нет на дисках. Угу. Диск впитывает в себя рядом проходящий через рядом проходящие процессы. Угу. Что то идет, он впитал. Угу. Мимо идет, он впитал. Э -э, Впитаться он не может, либо он впитывает, но впитывает Мало. Не того качества. Mm -hmm. И мало. Так, ноги парим перед сном, чтобы легче было уснуть. Чтобы от стресса, от нервоза, за накопившиеся в вы избавлялись. Будет, ваш, будет вас эмоционально разгружать. Да, чтобы сердце было крепкое. Работа внутри органов за счет того, что там в стопах много точек активных. Вот mm -hmm. горячую воду будете опускать, это будет хорошо. Далее, на животе не спим. Да, знаю. На боку ли мы спим. Сейчас, я думаю, на спине -то уж нормально можно будет спать. Ну да, вот как раз таки про Ваше питание, Ваших дисков и сосудов, суставов, хрящей и связок, которые питание у Вас не идет. Почему не идет? У Вас идет сильнейший застой желчи. Угу. Желчи застоялась, она, может быть, и вышла потом когда-нибудь, да, но она уже вышла в не том количестве и испорчена. Испорчена. Испорчена. Еду Вашу не переварила толком, угу. некачественно, да? Питательные вещества, соответственно, ни ваш мозг, ни ваши мышцы, ни ваши суставы, хрящей связки не дополучили. Угу. Потому что не до конца 50. переварили кусок мяса. Угу. Поэтому едите, едите, а, а толку нет. А то толку сил, нет. то славу, то сюда. И поэтому обманываем желудок, пьем каждые 40 минут три блока горячей, горячей воды. Горячей воды. Начали, да? Да. Штапнемся. Горячей воды. Охота, неохота мы пьем. Угу. Пропьете еще в аптеке, возьмете урсосан. Слышал такой, да? Усасан. Слышали, да? Да. Для желчи. Да. Далее. Пьем, витамины пьем, орехи едим, фрукты поменьше, ягод побольше, варенье не едим, мёд едим. Мёд зам... едим. Замораживаем ягоды в пакете. Замораживаем ягоды в пакете. В пакете. Да? Все мед есть. Мёд, я свой честный. Хорошо. Вытяжка из корней синюхи голубой. Ростный кулерян 10 раз мощнее. Стоит поспокойнее, менее агрессивный, менее депрессивный. От стресса, от нервного На седьмой день почувствуйте эффект. Потому что имеет накопительный эффект. Угу. Здесь все написано, как пить чайную ложку на стакан воды. Угу. Утром, в обед и вечером. Хорошо. Ясно, да? Угу. Все это мы упиваем, все это соблюдаем. себя будем бережем. То есть по питанию чуть-чуть подрегулировать. Угу. Всякие гансти, гдеешься. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео.